Так, друзья, всем привет. Меня зовут Иван, вы на канале Макел. Еще один бой, который я сыграл примерно недельку назад. Также решил озвучить его и показать вам. Вышел я в бой на легком танке Т-54, облегченный. Пока поставлю на паузу. Машина девятого уровня. Попал я на этой машине к десяткам. То есть добрая половина техники в бою это десятый уровень. Это уже хорошо. И все остальные девятки, соответственно, нету восьмерок никаких. То есть бой такой неплохой. Сетапы, в принципе, равные и более-менее такие хорошие, меня устраивает. Всего одна арта, всего по одному светляку. Не так много ПТ, но достаточно, но не, не прям вот. То есть по 4 ПТ всего. И, и огромное количество ТТ и ЕСТ. Это прям то, что доктор прописал. Попали мы с вами на карту Ласвель, тоже на этой карте давно я не играл, и тем более на Светляке, поэтому поехали, сейчас посмотрим. Особых тут каких-то действий предпринимать инновационных я не стал, да и не умею. Но решил сыграть по стандартам, поехать в центр попробовать что-то отыграть оттуда Сейчас посмотрим, что из этого получилось В принципе, с этого респа правый фланг не дают никогда практически левый фланг, я смотрю по миникарте, что люди туда поехали без загрузения совести да и вообще ехать тут особо некуда, я поехал на центр и вот пересветил я их ихнего ебрика их, их Ебрика пересветил, тут ему накидывают уже по данным очень хорошо оприходовали, чувак он обиделся и перевернулся, тут 62 уже приехал на центр, засветил меня, но на отходе на моем он мне не дал почему-то, не среагировал, за, артери... за арту я не боюсь, потому что арта всего одна и она явно не где-то там в К7, прячется, а по-любому на К1 стоит или К2, да? Соответственно, меня она целить не будет. Смотрю, что здесь. Если кто прикрывает, есть. 62 засвечивается, но ему снимают только гусеницу. Очень жаль. Он на меня вообще не смотрит. Но вот сейчас он целит меня, засветил, и я маленько отхожу. Вот ему залетело все-таки, но оказалось, что это мой засвет только частичный, я на это обиделся. И вышел, дал ему плюшку. А раз плюшка дается, значит... Он на меня не смотрит, значит можно. И это сыграло злую шутку со мной. Вылез лишнего, получил. Вышел, дал в ответ. Ему еще прописали, по моим разведданным. И тут я задрал слишком сильно корпус. Зафейлил и не дал урон. И сам... Получил, там еще одна 62 не пробила меня. Эта 62 тоже не пробила. И я вторым выстрелом ничего не дал. Короче, зафейлил вообще тупо повезло. Что меня сейчас не отправили в ангар. И вот опять вылез. Но уже решил добивать эту 62, потому что надо убирать ее с глаз долой. И подставился опять по ту же 62, под вторую. Но мне повезло она, видать, в этот момент на меня не смотрела. Отсвечиваюсь Примерно уже где-то отсветился Начинаю потихо подъезжать Наверное даже маленько наглеть Потому что здесь могут пересветить Да и прописать неплохо Хочу поподсвечивать Обычного тапка ВК Но он не светится Потому что у меня там Сейчас покажу на паузу поставлю так сейчас покажу, у меня здесь получается двойные кусты первые, вторые и как раз он там прячется за ними, я его не могу высветить поехали дальше что за плюх прилетел, я так и не понял отвлекаюсь на левую сторону и тут засвечивается по центру Т110Е3 стрелять я по ней не стал потому что она была ну так близковато я не стал торопиться и вот ее поставили на гусеницу но не залетела выстрелить выстрелил но не залетела вот так тапок меня засвечивает переезжая вперед я отступаю маленько назад даю ему на отходе тут ему тоже прилетает по моему разведданным, отлично прям а вот в этот раз теперь уходит в башню снаряд. Не пробиваю. Прячется тапка за домиком. Получает еще. Даю еще урон с гуслей, вообще прекрасно. Ну и нагло, конечно, стою. У меня тут, если бы 110-3 развернулся, он бы меня продамажил. Тут, видать, между башней и тушкой у него пролетел снаряд. И последний не зашел вообще. И тут. Делает супер рывок Объект 704, рашит, спасать, едет своих друзей по центру, это он делает зря, потому что я его засветил, один шот дал, второй шот, так, тапку убили, второй шот по 704 я не попал. Тут 62-ка засвечивается, вторая, отправляю ее в ангар, хорошо пошел выстрел, повезло, даю шот... Е третьему. Пока он отступает, даю еще один с гуслей. Хорошо залетает. Но у него была ремка, он ушел. У меня остается ББшка последняя. Перехожу, но ну, автоматически перехожу на голду и забираю 257. Е3, в принципе, не жилец. 704-й, тем более, он там где-то прячется, остался непонятно. За домами. Ну вот он засвечивается и даже получает от меня плелуху, Заходит нормально. Вот даже еще одну получил. Остается шотным. Мои 95 разведданных. И тем более я его еще и забираю. Тут вазик рвется в бой, но я решаю обогнать его. Нифига у меня отбирать. домах да, С фрагами. Итого уже 5 фрагов у меня, 2 800 урона, 3 200 на света. Ну, неплохо. 268 разворачивается. Нет, еще отступает задом. Между камнями ему прекрасно залетает. Еще по разведданным моим немножко. И тут я делаю ошибку, сейчас бы мог отскочить в ангар. Вазик там развернулся уже. 268 выскакивает очень резвая Ему, по-моему там дали плюху и я добираю неплохо ну а дальше жажда урона жажда нажива заставляет ошибаться вот сейчас кстати прицел дернулся это только на реплеях так происходит целил лючки в итоге выстрелил когда Вазик сдал назад, между лючками попал и еще один выстрел такой же сделал, но это от того, что торопился, очень хотел дать ему урон, в итоге вот третий раз тот же самый выстрел, но все-таки не пробил, то есть тут уже добивают последнего, то есть пока лючок у Вазика был в моем прицеле, стрелять я не стал, а как только он дернулся, я выстрелил. Ну да ладно, и так неплохо. Сейчас я вам покажу скриншоты. Это было, как вы видите, воспроизведение через клиент World of Tanks. И вот первый скриншот. Операция Т-55А. Задача lt 14 выполнена. Выполнена она с отличием. Мне просто очень это понравилось, и я решил сделать скриншот. Следующий скриншот, общие результаты боя, это мастер, всякие разные мелкие там медальки, не очень нужные 42205 серебра, 2123 опыта и 4 бона Справа все кого засветил, кого надомажил и так далее Список большой, да я и листать его тогда не стал Следующий скриншот, топ по урону, топ по урону 5 279R 5400, 77 нанес, очень неплохо, ВАЗик ПТ-4600, тоже нормально, е 3 800 е 7 800 ну, неплохо сойдет, и у меня 3400 В принципе, Леопард, Прагетта. 257, ФВ, это артиллерия, да? Конкерер, Т-30, ну короче, до хрена, кто мог бы нанести, чего он 705-й, Е3, 430-й, 2 вообще с нулем посливались так что, в принципе, урон достойный. Дальше, следующий скриншот, это 6 фрагов, я решил заскриншотить, я всегда так скриншоты делаю, и последний скриншот, это топ-1 по опыту, 1415 чистого опыта, ну и все результаты представлены здесь же, в принципе, тоже неплохой результат, мне бой понравился, смотрите, Понравился ли он вам, пишите об этом в комментариях. Приходите почаще на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.